К Максу приезжаю в гости. он говорит, я сел Пойдем, говорит, покажу. Вот этот ящик приблизительно там в районе 300 тысяч рублей стоит. Лежат всякие датчики электроника. Он говорит, Макс, здесь миллион на полтора лежит всякого добра. Мы еще недавно приобрели специальное оборудование. То есть я думаю, что мы вообще тут, наверное, самые первые. Если этот инструмент кто-то украдет, то он не сможет его запустить. Ну да. Балка. Да, вот это обязательная история, которая тоже должна быть. У нас все это охраняется, чтобы ну, ни у кого да. не было соблазна лишнего. Ребята, всем привет. Мы на канале Мульчер Эксперт. С вами Антон Хатунцев, Максим Наследник. В прошлом выпуске у нас был детальный обзор на расходники и стоимость ремонтов PrimeTage 300. Я вам обещал. Сейчас мы в гараже у Максима делаем обзор на инструменты, которые должны быть для того, чтобы обслуживать трактора, ремонтировать, производить э, всякие такие мелкие детальные ремонты. Поехали, Макс, что у тебя здесь есть? Ребят, ну сразу хочу сказать, что это все, конечно, без людей не работает. Самое главное, это чтобы были там грамотные механики, грамотные люди, специалисты, которые шарят неушатовую технику. Сварочные обязательно работы, чтобы присутствовали люди, которые умеют это все. Поэтому я ну, могу сказать, что про многое знаю, но не очень там глубоко в подробностях в деталях, потому что все-таки там я не сварщик. Вот, Допустим, начнем с ямы. Это у нас подкатной домкрат гидравлический, который там на 5 тонн позволяет мульчер хотя бы половину одну ось оторвать и получить доступ к всяким агрегатам. Запуск и зарядка аккумуляторов. Это у нас ящик с пальцами, которые, ну там, ушные допустим, не бэушные какие-то. Там что-то можно выбрать. Вот это у нас очень интересная история. Я заинтересовался фирмой Милоки где-то, наверное, год назад. Сейчас э, шучу там между своими, что мы сектанты. Короче, мы сектанты находимся в этом, в рабстве компании мелоки потому что покупаем их инструменты, считаем, что он очень хороший, там крепкий. Вот вот этот ящик приблизительно там в районе 300 тысяч рублей стоит, но если с инструментом говорить. Полностью комплекс. Сам ящик 30 тысяч, то есть это очень крепкий набор, он называется Packout. Насколько я знаю, что на вот эти ящики, допустим, если на это легковая машина колесом, то он не сломается. Очень крепкое все это сделано по американским всяким технологиям. Мы используем всякие биты, вот эти все, тоже мелоковские. Он по сексу разбирается. Да. Можем вот, одну сексу сейчас вот есть, у показать. У него, да, у него тут прикол в том, что вот этот защелка есть, ага. и можно каждый ящик вытащить. То же самое с этим. У нас здесь лежат аккумуляторы. Кстати, аккумуляторы ⁇ это самая дорогая часть в запчастях, как mm -hmm. оказывается. То есть э, так называемые тушки, это самые шуруповерты и так далее. Они стоят там 20-30 тысяч рублей, но аккумуляторы к ним могут стоить намного дороже. Здесь у нас там инструмент, вот. вот допустим... гайковерт. Вот этот гайковерт он у них топовый. Стоит он, по-моему, в районе 100 тысяч рублей. И мы его приобрели для того, чтобы скручивать очень э, с большим усилием болты и гайки, которые крепят траки. А как он на морозе себя ведет? На морозе нельзя эксплуатировать. По-моему, там до минус пяти, что-то такое. Mm -hmm. Но, в общем, мы стараемся особо их не... не... работать в гараже этими инструментами? Да, в основном. Но если берем там с собой, то из машины, может быть, что-то вынесли, поработали. Но mm -hmm. глобально морозить аккумуляторы нельзя. Вот эти можно морозить. А кто производитель? Чей там? Американцы. Американцы, да. И вот этот шуруповерт, он... Женится с по Bluetooth с телефоном. С Bluetooth он работает? Да. Короче, его можно прописать и поставить на блок. И если этот инструмент кто-то украдет, то он не сможет его запустить и им пользоваться. Какого года он? В прошлом году купили. В прошлом году? Да. Обалдеть. Я слышал, вот. чайники, микроволновки, там, умные дома, там, Ну, чтобы инструменты были такие. Но это у них, по-моему, вот единственная модель такая, которая с Bluetooth. Вот, вот он у нас сворачивает э, болты от траков. Mm -hmm. Просто на раз-два. Потому что если закручивать и скручивать эти болты, нужно использовать вороток, лом, там mm -hmm. где-то длиной полтора метра, и два, и два человека, и их откручивают. Там какие-то усилия общаются. А этим дикий. закрутил, и этим а же потом открутил. А, да, да. И мы гусянку вместо того, чтобы там, условно четыре дня мучиться и людей убивать вот этой физической работой, Этот один человек может с этим шуруповертом справиться или он болтоверт, правильно называется. У него самая максимальная тут дюймовая посадка. Вот, правда, были какие-то у нас случаи, то ли их раздал бывал, что-то мы там меняли. Но факт в том что он работу очень сильно облегчает, особенно по гусянке. Где его купить можно? Ну, в интернете. Мы берем быстрее, если надо, там дам то контакты. Есть, да, оффлайн магазин есть такой, да? Есть онлайн-магазины, да. Там можно выбрать, допустим, какую-то конкретную модель. А ребята мне из Истр привозят, по-моему, у них скидка 7%. Ссылку будем оставлять, нет? Ну, если надо, я, я контакты дам. Оставим ссылочку, в общем. Очень, очень нравится, потому да. что мы да. по гаражу не используем всякие провода, не таскаем это все. Аккумулятор взяли, зарядки воткнули и погнали. Аккумуляторы бывают двух систем. Это, по-моему, 18 18 вольт, тут где-то на них написано. Ну вот, М18 вот и 12 ампер-час. это, наверное, самый выносливый аккумулятор. Mm -hmm. Тут же можно посмотреть, насколько он заряжен. Yeah, индикатор есть. Да, индикатор. Ну, это на многих машинах есть. Вернее, батарейка на батарейках. Eurosel, да, да, да. да. И есть еще такая более легкая серия. Она используется для всяких фонариков. Вот у нас, кстати, на один из фонариков падал э, гидронасос. И там даже стекло не лопнуло. Mm. То есть, ну, инструмент такой действительно качественный, хороший. Для облегчения работы вот, в нашем парке есть вот этот огромный есть поменьше, они, кстати, ударные, есть еще меньше, и есть вообще вот аналог, то есть вот, вот этой машинкой как можно трещотка. пользоваться, да, как трещотка, mm. то есть максимальное усилие можно срывать руками, как раз маленький аккумулятор для нее, наверное, да, yeah. и потом уже докручивать, э, ускорять работы по монтажу и демонтажу всяких узлов и агрегатов это вот в этом боксе допустим удобно машина сервиса закатила тележку тут есть ручка он на колесиках да тут есть ручка вот, то есть они выехали куда-то в поле и производит ремонт чемодан тысяч на 300 да укомплектован ну да нормально один раз потратился и ты укомплектован качественным инструментом да. Поехали дальше. Ну что дальше? Тут вот. А вот, кстати, у нас есть еще воздуходувка. ее используем для того, чтобы в гараже убираться. Uh -huh. Можно там сдувать что-то, продувать радиаторы на тех Можно на улице также пойти, тебе да? да, листья. Да. да. Так, что еще? Ну, это всякие расходники, там, химия, круги. Электроинструмент проводной, который какие-то болгарки. Интерскол. Ну, такое... Да, это все такое простое, дешевое. Музычка у нас тут есть маршал. В общем, чтобы, это, чтобы комфортно было работать. Инструменты, инструменты. Это болты, шайбы, гайки. Очень часто. Болтами ты укомплектован. Да. Используем часто крепеж, каленые болты, которые ну, большие нагрузки выдерживают. Где закупаешься мелочевкой? В гидросканд и. Нет, не гидросканд. На Ленинградке у нас рядышком есть магазин. Мы и даже. Одно время заморочились на то, чтобы приобрести большое количество болтов и гаек на свою технику, именно каленые. И мужик, по-моему, возит их из Германии. Mm -hmm. Вот эту стоечку еще. Очень удобно всякие ломы, воротки, чтобы они не валялись по гаражу. Мы сварили <laughs> да, из колесного диска. Сварили такую штуку для того, чтобы это все компактно стояло, лежало э, в одном месте. Вот это для выпрессовки, запрессовки. У нас этот аппарат всякое сварочное это аргон это полуавтомат резак газы еще угол с газами там мы еще недавно приобрели специальное оборудование то есть я думаю что мы вообще тут наверное самые первые кто приобрел это оборудование для закачки азота в гидроаккумуляторы вот в этой машине стоят 5 гидроаккумуляторов mm -hmm. и они потихонечку спускают и для того, чтобы гасить вот эти ударные нагрузки, гидроаккумуляторы должны поглощать, там мембрана стоит в этих в таких колбах, uh -huh. и туда закачивается азот, который э, в вот эту мембрану сдерживает, для того, чтобы гидравлика работала правильно. Чьи эти скидки здоровые, мощные? Ну, это у нас все сварочное, это у нас вот это вот все хозяйство для сварщика. А, импортное или отечественное? Нет, это отечественное, отечественное? какой-то Советский Союз мы восстановили, покрасили его, там что-то доделали, и они прекрасно работают, не обязательно новое покупать. Еще вот у нас переносная история для того, чтобы подсвечивать какие-то работы, потому mm -hmm. что света этого недостаточно для сварщика. Вот. Обязательно, конечно, компрессор большой на 380 для того, чтобы воздухом где-то что-то продуть или какой-то пневмоинструмент мы используем. Я думаю, что он у всех есть там, и должен быть. Святая святых главного механика, куда он запрещает проходить, я думаю, что это надо вырезать или там, mm -hmm. ваши лица замазать, чтобы он не ругался. Ну, в общем, он тут у нас э, держит порядок, никого сюда не пускает для того, чтобы все лежало на своих местах. Только И... он знает, где что да, лежит. Да, да, да. Он для, сам положился. Для того, чтобы был порядок, да. Прям нас... омывайка у тебя с запасом. Да. Даже двигатель запасной. Да, мы купили двигатель, который можно будет подкидывать. В на технику. какой трактор он? Это на 180-ку дойте. Mm -hmm. 2012 модель называется. Особой гордостью нашего механика является какой-то ящик. Я не помню, где он у него находится. Ну вот из -за разряда вот такой ящик, где у него лежат всякие датчики электроника, он говорит, Макс, здесь миллион на полтора лежит <laughs> всякого добра. Ну то есть именно датчиков у нас угу. готовы для того, чтобы мы не ждали и там на каких-то дальних объектах не вставали в простое, чтобы это все было в наличии. Зубья а, с запасом. Да, запасы зубьев, гидромоторы, там еще несколько гидронасосов сейчас пока, пока находятся на ремонте химия для очистки всяких деталей, немножко спецодежды. Обувь. Есть. Да, спецодежды. Вот эта смазка она у нас просто улетает, потому что мажемся каждый день. Технику обязательно с утра. Какие-то шланги по мелочи. Ну, в общем, тут вот в этих ящиках еще один чемодан на 300 тысяч. Да, это такой же чемодан, но там лежит всякое диагностическое оборудование для моторов, для электроники. Тестеры, то есть, это у нас именно по электронной а части. А балансировке у вас своя балансировка? Не мы заказываем мы не, Правда, не это. Мы не пока в вот, это не да не вылезаем. Домик для кота. Да, домик для кота. Мы ее тут на ночь сажаем, потому что. А я кстати хочу очень важный момент сказать: что у нас все это охраняется, чтобы ни mm -hmm. у кого не было соблазна лишнего. У нас тут стоит сигнализация, и она срабатывает, если. Кошка ходит под датчиками движения, а -а -а. поэтому мы на ночь ее здесь закрываем, Ясно. кормим, и тут она у нас тусуется по ночам. Двигаемся дальше. Угол, значит, нет, до угла не дойдем кислородного Ну да. балка. Да, вот это обязательная история, которая тоже должна быть, потому что все то, что там тяжелые, всякие навески, но эта балка обязательно должна быть, конечно же, с ровным полом, потому что без ровного пола она на этих колесиках не может нормально перемещаться. Я так понял, полу это сделали в этом году? Да, в этом году. Вот. В прошлый раз я... Да, да. В прошлый и в прошлом году не было. Шлифованные полы, бетонные. И если кому-то интересно, то цена за 210, наверное, квадратных метров 500 тысяч. Шлифованные полы. И мы прям, честно говоря, от них кайфуем, потому что mm -hmm. очень удобно. Чисто аккуратно, mm -hmm. за ними легко ухаживать. Проходи. <laughs> Проходи. Проходи. Это Юрген, наш основной экскаваторщик. Незаменимый специалист. Так, двигаемся дальше через уголочек. Что тут у нас? Ну, вот эти, как бы всякие газы, кислота, азот, там, кислород. Я, честно говоря, в это все сильно не погружаюсь, но это у нас ввочина главного механика. Это у, у нас отсюда войдет подача кислорода? Нет, не, не, не, это просто так. угол, в котором оно все находится. Это у нас бочка, которая с насосом, мы ее используем для, ну, допустим, там, сливаем масло туда, или фильтрацию устраиваем гидросистем. То есть эту бочку мы из-под шелла, из-под гидравлики, просто спилили и заколхозили ее на колесиках для того, чтобы она у нас каталась спокойно mm -hmm. по гаражу. Вот, а вот это у нас э, мойка. мойка вот это, которая, скажем так, стационарная, на 220, они практически не живут, потому что mm -hmm. у нас иногда на то, чтобы один трактор отмыть, уходит день. Они очень быстро накрываются, мы там несколько раз их Альтернатива приобретали. Альтернатива промышленный Керхер. Да, да, это на 380 обычная мойка, она немножко громкая, но зато она такую струю дает, что отлетает все там иногда вместе с краской. Скажи, пожалуйста, про Мазерати. А, Ламборджини. Ламборджини. Да, Lamborghini. Это, это моя первая Ламборжини, которую я купил. Макс, я к Максу приезжаю в гости, он говорит, я себе Ломбарджини купил. <связать> Пойдем, говорит, покажу. Ну, в общем, смысл в чем, что котел тут Фироли, итальянский, а вот эта вот пилетная штучка, которая подает пилеты из этого бункера в Сопла, она, она фирма Ломбарджини. Настоящая прям Ломбарджини, там шильдик даже раньше был, он, кстати, куда-то <связать> у нас отвалился. Я думаю, где-то, может быть, сейчас на чьей-то машине катается. Это моя первая Lamborghini, я надеюсь, не последняя. Скажи, сколько приблизительно здесь вложений? Ну, на 200 квадратных метров, э, я думаю, что, ну, давай так, вот, покраска, крыша, это 500 тысяч, наверное, полы 500 тысяч, отопление, ну, наверное, не знаю, 100 вот эту вот всю историю из стекла. Офис Москва-Сити. Да, мы приобрели называется. очень удачно. По-моему, одно стекло мне обошлось 30 тысяч. Мы их нашли на Авито, uh -huh. Б.ушные, потому что ну, кому-то они не подошли. И вот этот бюджет на самом деле небольшой. Но если заказывали бы сейчас, mm -hmm. то это было бы только новое какое-нибудь бронированное с бюджетом там. Ну, каким-то очень совсем негуманным, и мы бы, наверное, не заморачивались. Просто очень мы как-то так удачно это все сделали. Плюс мы там наверху еще утепляли, клали полы с подогревом электрическим. Окна туда выбили на улицу для того, чтобы свет был. Но на самом деле, конечно, когда мы сюда приехали, здесь был в этом гараже дикий вообще срач. Вот такой слой земли, перемешки с маслом, запчастями, бутылки из подводки. Короче, у нас тут только вывоз мусора, там, не знаю, ушло, наверное, месяц, и мы с ЖСебенком здесь скребали вот эти старые остатки, uh -huh. и, и потом только смогли позволить себе вот залить этот бетон. И всем, кто вообще вот такой гараж хочет иметь, я советую обязательно заливать такое вот непыльное покрытие, потому что это очень удобно вообще, мы прям довольны очень сильно этим все. Ну, свет, я там, не знаю, 1050 может быть, он обошелся. Следующий у нас на очереди, если, ну, как бы, бюджет позволит, вот сюда ворота хочется поставить вот эти вот, которые... Рольставни. Они не рольставни, а сэндвич панели называются, mm -hmm. которые, вот, ну, ездят, да. Вот недавно просчитывали двое ворот таких промышленных, по-моему, 700 тысяч будут стоить. Это самые такие простые, дешевые, дурхановские, по-моему, mm -hmm. и с электропериводом. Вот, а если там замахнуться на стеклянные какие-то вставки, ну и стеклянные а прозрачные, mm -hmm. чтобы свет попадал. А по отопление у тебя один котел отапливают или еще? Да, вот этот котел. котел у тебя висит. Это для того, чтобы увеличить теплосъем с батареи, потому что mm -hmm. батареи очень горячие, а в помещении все равно, несмотря на это, холодно, потому что ну, тепло, вот эта вот энергоэффективность mm -hmm. у помещения очень плохая, много щелей. Даже вот в этой кирпичной кладке, на самом деле, есть дырки в соседние помещения, которые холодные. Они зимой не эксплуатируют наши соседи, и оттуда прям ну, нормально дует. И для того, чтобы увеличить теплосъем вот с этого горячего контура, мы поставили два а, вот этих вот калорифера, и они автоматически включаются, выключаются, и, ну, кстати, хорошая история. С ну, вот ним, получается, горячая вода не подведена, а просто вентиляторы как... Подведена, а подведена? подведена, да, но через для того, чтобы них... усилить тот Радиаторы, через них вода проходит, и вентиляторы да. еще поддувают. Да, да, да, да. а сама энергия идет у нас от, от пилета да, и, и где-то бюджет вот на самом деле вот из-за этих больших теплопотерь вот ну, 1030 у нас уходит на пилеты в месяц угу. ребят на этом обзор гаража заканчивается ставим лайки репостим в соцсети обязательно колокольчик вот смотрите и не подписывайтесь подпишитесь на наш канал и смотрите следующей серии вы узнаете историю максима так, он начал заниматься этим бизнесом. До новых встреч. Пока. Пока.